Базирующийся в Калифорнии банк силикон Вали Bank признали банкротом. Вслед за ним закрылся и его аналог Signature Bank. Примечательно, что крах пришелся во время роста экономики за счет военно-промышленного комплекса. Не всегда и не каждый банк напрямую связан с тем, что происходит в экономике в целом. Вполне возможно, что данный банк он не был связан с военно-промышленным комплексом. Вполне возможно, что у банка были накуплены за предшествующие годы проблемы. Почему произошло банкротство? Вероятно, у банка уже были проблемы и произошел резкий отток вкладчиков. Если коммерческие кредитно-финансовые организации продолжат банкротиться, то может повториться всемирный кризис с 2008 года. И является столь важным для а, мировой экономики. Хуже будет, если его банкротство повлечет за собой а, банкротство а, по цепочке других американских финансовых институтов. По словам Дональда Трампа, США стоят на пороге новой Великой депрессии, еще более сильного кризиса, чем в 1929 году. По его мнению, всему виной политика нынешней администрации Белого дома при президенте Джо Байдене. Уже готовится к избирательной кампании, и сейчас для него, как говорится, чем хуже, тем лучше. То есть его задача максимально запугать избирателя. Все крупные банкротства наступали неожиданно. В данном случае повлияла неудачная операция с ценными бумагами, вследствие чего вкладчики начали активно снимать средства со своих счетов. На мировую экономику банкротство двух банков существенно не повлияет. Урманова, Карина Саяхова,